к сожалению или к счастью в современном обществе, когда кому-то говоришь, что ты гуманитарий, скорее это воспринимается как что-то определенное нехорошее, чем как что-то позитивное, вот, но есть вещи, которые мы с вами учим, начиная со школы, потом учим в университете, конечно, многие по профессиям становятся физиками, математиками, экологами, но все-таки все мы с вами учим родной язык, для многих это украинский, для некоторых это русский, да? и все мы с вами хотим выучить и хорошо разговаривать на английском языке в современном обществе. Вот. Дело в том, что э, английский язык сейчас это, прежде всего, язык, который вы знаете все это, с помощью которого вы путешествуете, вы совершенствуетесь на работе, да, вы достигаете многих высот. Э, зачем учить английский? Ну, в общем, тут все понятно. Но считается ли английский самым распространенным языком в мире? В общем-то, нет. И это одно из самых ярких заблуждений. Самый распространенный у нас по-прежнему китайский, потом у нас по-прежнему испанский, только на третьем месте английский. И считается ли английский самым легким? и поэтому его все учат тоже нет. Потому что по разным подсчетам в английском языке примерно от 600 до 800 тысяч слов. Это сейчас. В сравнении в русском языке, как вы думаете, сколько слов примерно? Ну, в английском 600-800 тысяч слов. В русском? 50, 30. 250, 300. Еще? 300 400. 300, 400. Ну вот по последним подсчетам, я вот недавно нашла статьи, это 150 тысяч слов. Mm -hmm. Да, то есть все-таки английский это практически в 4-5 раз слов больше. Опять же, есть слово, например, drunk в английском языке вошло в книгу рекордов Гиннесса как слово, у которого самый распространенный синонимический ряд. У него больше двух тысяч синонимов. То есть английский – это на самом деле очень сложный язык. Почему же он так популярен, и почему же учат учит именно его, и почему, э, ну, почему именно английский, а не какой-то другой? Э, дело в том, что на этот вопрос можно отвечать по-разному, но это определенно не потому, что английский самый легкий или самый распространенный. И э, сколько нужно знать слов, чтобы заговорить на английском языке, я думаю, если вы приходите куда-нибудь учить язык, это один из тех вопросов, которые вы задаете. На самом деле, примерно 90% всех текстов на английском языке написаны с помощью всего лишь, с использованием тысячи слов. Если это свободный разговорный язык, к которому все у нас сейчас стремятся в основном, это полторы-две тысячи слов всего лишь. Что самое важное, сразу скажу, что я сравниваю русский с английским, можно было сравнить украинский с английским, но поскольку я выбрала язык русский для проведения лекций, то это у нас русский, русский язык. Чем, в общем-то, отличается русский и английский язык? Что вы скажете? Чем отличаются эти языки? Ну, кроме того, то есть как, как они отличаются? Алфавитом. Спасибо. Э, да, все правильно. В русском языке у нас по-прежнему 33 буквы, как и в украинском. В английском всего лишь 26. Что, соответственно, носит дополнительные проблемы в изучении английского языка. Чем еще? По предложений. По предложений. Спасибо. Да, это то, что сегодня... Я тоже буду говорить. Дело в том, что есть основные моменты, особенности, выучив которые, можно значительно лучше изучать английский язык. Например, если спросить, что в английском языке сложное, что простое? Что для вас сложное в изучении английского языка? Времена. Времена, спасибо. Что еще? Произношение, спасибо. В каждое слово очень много значений. Очень много значений. Еще? Еще. Ну, перевод, да, очень много значений. Смотрите, на самом деле, наверное, ни один язык, особенно тот, который вы учите, не стоит рассматривать э, как что-то, э, никакой э, момент в языке не стоит рассматривать как какой-то сложный или простой. Э, потому что обычно все сложные моменты в английском языке, э, которые вы называете, времена. Если я спрошу, какие времена, то те, кто тут изучают английский, наверное, мне скажут, что... Перфект именно, спасибо, все это говорят. Но это не потому, что перфект сам по себе сложный, это потому, что понятия перфекта в русском языке нет. То есть те моменты, которых нет в русском или в украинском языке, для изучения обычно самые сложные. То есть задача их не выучить, а скорее осознать. Когда вы их осознаете, тогда они становятся, подаются значительно легче для вашего изучения. Мы рассмотрим некоторые такие аспекты и, ну, это будет очень коротко, но, наверное, если вы это прислушаетесь, то изучать будет чуть-чуть легче. О, времена. Спасибо тому, кто выкликнул первый из зрительного зала времена. Конечно. Сколько всего времен на английском языке? 16. 16. Спасибо, вы абсолютно правы. То есть их целых 16. У всех есть свои правила, законы. Вот. Ну тут уже есть. Э, всеми э, временами папа пользуется для общения? Как нет, это? нет. Нет. А ск сколько использует? Четыре. Четыре. Четыре. Еще? Десять. Десять. Пять. Шесть. Шесть. Шесть. Ну примерно это пять-шесть времен. А зачем учить все остальные тогда? Нет. Чтобы читать тексты, чтобы понимать. Да, скорее это пассивное знание, чем активное. Но все-таки их есть шестнадцать. Артикли. Это следующий момент, и честно вам скажу, я знаю очень мало людей, у которых в этом э, в вопросе английского языка нет никаких проблем. Это тоже связано с тем, что артиклей в русском языке нет. И артикли в английском, если кто учил там итальянский, французский, немецкий, они имеют очень разное происхождение, и структуры. То есть это в принципе э, разные, э, разные элементы языка. То есть артикли на самом деле очень важны в английском языке. Вот. Почему так сложно учить артикли? Потому что их нет в русском. И э, так ли важно использовать артикли в английском языке? Как вы думаете? Да. Вот. Для чего? Поняла, артикли, понимать количество, артикли. разные артикли, разные значения. Хорошо, многие люди говорят, что ну, если я не скажу артикли, касательно не только артикль, говорят, меня ж поймут, ну, конечно, поймут, но может не так, как вы бы этого хотели. То есть, что будет, если не использовать артикли в английской речи? Тут вот есть один маленький пример, два предложения, которые, в принципе, меняется смысл из-за одного артикла, да? То есть, I have a few friends, I'm happy. I have few friends, unhappy. То есть, да, в зависимости от того, есть артикль или нет, слово few приобретает другое значение. То есть, у меня несколько друзей, я счастлив, у меня нехватка друзей, и я несчастлив. Вот так вот всего лишь из одного артикля у вас поменялось Целое значение целого предложения. Порядок слов в английском предложении. Спасибо Саше, которая сказала порядок слов, вы абсолютно прав. И первое, наверное, что стоит их учить, когда вы учите английский, это то, что порядок слов в английском предложении прямой. То есть это подлежащее, сказуемое, скажем, члены предложения. В русском языке, вы знаете, вы можете сказать, Сергей пошел в магазин, в магазин Сергей пошел, как угодно. В английском так нельзя то есть, и если вы будете этого правила придерживаться с самого начала течения языка, тогда вы будете лучше понимать структуру языка и структуру каждого предложения. Ну и все остальные обстоятельства, обычно в конце предложения, а предложения потом. Еще хотела бы сказать, что, например, в украинском и в русском языке вы можете сказать предложение, которое состоит из одного слова. Например, там, весна, хорошо, в английском так сделать нельзя. В да. современном английском так уже как бы можно. Э, можно, а еще можно в разговорном. Английском. В разговорном да. То есть точно так же, например, э, э, разговорно это все-таки не эталонга. Эталон мы когда с вами все учимся в школе, мы учим какой вариант языка? Британский или американский? Британский. Британский, абсолютно верно. То есть британский классический вариант языка. Конечно, если вы скажете yes да, то есть это будет предложение, но это будет не совсем грамотным предложением, чтобы, если вы это используете, подчеркивать то, что вы учили американский много разных Что еще есть, это многозначность слов и после логи. Хотелось бы сказать, что это очень интересный момент, потому что бывает такое, что одно и то же слово, абсолютно одно и то же слово в английском языке. Переводится абсолютно по-разному. Ну вот, например, у нас есть два предложения. Dress it all and dress your salad. Вот, то есть и dress, как бы все вы знаете, что это платье, а определенно, если это глагол, то это, наверное, надевать, но надеть салат очень сложно, я надеюсь. Вот, поэтому слово, которое имеет для этого... Ну, можно, сложно. Вот, поэтому слово имеет несколько значений, вам нужно знать все эти значения. А что такое dress your salad? Заправить, приправить, да, абсолютно верно. Ну, вот у меня есть еще один пример. У английских глаголов это еще, то есть тут я нашла такой отличный пример, что, например, слово set глагол имеет около 44 основных значений для глагола, 17 для существительного и 7 для глагодиц. То есть это set, да, обычные s и t да. Но, скажем так, английские, очень многие английские глаголы меняют свое значение из-за послелогов, которые идут после них. Например, вот такой пример. I will carry this box. I will carry on my lecture. Я буду нести мою коробку и я буду продолжать мою лекцию. То есть carry on – это продолжать, carry – это нести. Вот вы забыли сказать послелог и получилось, что вы носите свою лекцию. Вот. и есть, э, глаголы, есть, один, есть глаголы, у которых есть один-два послелога, есть глаголы, у которых есть очень много вариантов, это только несколько, да? Ну вот, это все четыре... Один и тот же глагол лук с разными послелогами, у вас получается абсолютно разные значения. И самый, наверное, важный и интересный момент, чем отличается английский от русского языка, и, э, понятное дело, прежде всего, это произношение. Эм, ну, скажу так, что очень много есть звук, которых, и звуков, которых нет в русском языке. Поэтому их сложно учить. Например, все в школе учили тв, да? то есть э, говорили язык между звуков, туда-сюда. Но еще сложнее учить те звуки, которые есть в русском языке. На английском они звучат по-другому. Вот. Э, качество звуков. То есть... Э, Например, вы говорите, в английском языке, для примера, нету буквы В. в таком, что произошло? что произошло? Вот, в английском языке нету буквы В, в таком виде, в котором она есть в русском. То есть, вероятно, всю жизнь, когда вы говорили фразу I love you, вы ее говорили неправильно. Потому что э, есть два варианта произнесения буквы В. Это вариант W, да, когда вы округляете буквы, и вариант B когда вам надо, ну, не сильно, немножко, но все-таки укусить губу. Тогда у вас получается э, хорошее качество звука. И получается, вот тут у меня есть примеры, я догустаю, да? Тут у меня есть примеры will и bill. И это абсолютно два разных слова, не только потому, что они так написаны, потому что, к счастью, к сожалению, мы не всегда можем читать слова, иногда говорят. Вот. Э, но... первая буква, да, will это колесо, will это телятина, да, то есть эти два слова отличаются буквально произношением. И, I have, э, кто хочет прочитать третье предложение? Давайте каждый себе прочитает. Вот, скажу вам, что в английском языке, вот, нету слова cold и нету слова cold. В английском языке есть слова cold и cold. вот в транскрипции они выглядят примерно так. То есть, э, дело в том, что в английском, э, из-за того, что букв все-таки 26, и надо как-то компенсировать нехватку звуков, получается в английском языке появляются дифтонги. И многие слова, которые вы произносили, начиная там no, don't go, они произносятся из о. то есть короткое o есть, но не в этих словах. То есть cold, cold – это то, когда оно должно быть произнесено. Ну, еще есть такой э, длина гласных звуков. Опять же, букв мало, необходимости создать слова много. Э, многие слова отличаются продолжительностью гласных э, звуков. Например, I live in и I live jetomer. Эти два слова отличаются исключительно длительностью. Есть детская книжечка, я думаю, все, кто начинали учить английский где-нибудь, на да что-нибудь с ней учили, она называется «Sheep or sheep". Эти два слова тоже отличаются продолжительностью звука. Вот. И самая неожиданно сложная вещь, которую ну, недопроизносят почти все учащиеся, это э, согласный в конце слов. Дело в том, что согласные в конце слов в английском языке практически никогда, точнее, никогда, кроме там перед окончанием, не оглушается. То есть вот вы читаете this is his bad friend. friend. Если вы говорите bad вместо bad, то у вас получается летучая мышь. То есть в многих случаях, если вы, не, если вы оглушаете конечные согласный, вы меняете смысл слова. Последнее предложение, яркий тому пример. Например, I need this toy. Как вы переведете? Да, I need this toy. Мне нужно. Я вижу эту игрушку. А отличается need и need просто последним звуком. То есть вы его не договорили, вообще непонятно, что вы делаете. Вот. Ну, немножечко интересного. Есть в английском языке такое предложение. The quick brown cock jumps over the lazy dog. Это предложение просто, чтобы вы что-нибудь интересненькое, а вдруг кто-то сегодня ничего больше интересного из моей лекции не подчеркнул. Так вот, в этом предложении есть все буквы английского алфавита. Э, такое вот особенное. Оно называется панграмм. Вот, можно учить, можно не учить, но все 26 букв будут есть. Спасибо большое. А можно? можно еще раз?